Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Дева на апрель месяц. И Давайте посмотрим, что ждет вас, дорогие Девы, в апреле, какие задачи перед вами стоят, какие энергии идут, какие события, какие варианты развития событий у вас есть. Карта задач, события настроений, энергии, работа, отношения, семья, любовь. И возьмем из колонны «Трансерфинг» реальности одну карту. Как мы можем изменить реальность, меняя свои мысли и свое мировоззрение. Итак, первая карта. Карта задач. Страшный суд, дорогие друзья. Карта, которая говорит о том, что вас ждут большие какие-то перемены, большие серьезные какие-то решения, события вам в этом месяце придут какие-то важные новости, важные сообщения, и эти новости, они вас разбудят, как будто бацпячки, да, разбудят вашу энергию, разбудят ваши события, течение событий вашей жизни, активизирует их. Здесь на карте видите, вы просыпается, люди спали, вот, да, лежали в гробах и просыпаются к новой жизни. Эта карта говорит о том, что что-то возрождается, что-то просыпается, что-то возвращается, возможно, да, из прошлого, или вы возвращаетесь а, к чему-то из прошлого. И вообще, это карта обновления жизни. Это карта, когда приходят новости, а, или вы принимаете какое-то важное решение, и все вашей жизни переходит на новый, совершенно какой-то другой уровень. А, в обычном плане можно сказать, что а такой жизни материальной, когда дом, работа, работа, дом, да, вы вдруг начинаете в апреле увидите, что много есть, кроме работы то, интересного в жизни, духовного, такого, как будто знаете, вот когда мы ходим на работу дом, работа, работа, дом, мы как будто становимся такими роботами. Мы перестаем чувствовать жизнь, перестаем чувствовать какие-то испытывать какие-то яркие эмоции. И вот в этом месяце у всех дев будет шанс изменить свою жизнь начать жизнь ее полной э насыщенной такую сделать жизнь да яркой давайте посмотрим а нет подождите я не сказала важные вещи да, что эта карта еще кроме того что она кармическая меняющая жизнь да если мы э, примем какое-то решение Кроме того, что она приносит какие-то важные судьбоносные события и новости Эта карта еще говорит о том, что это родовая какая-то задача Встает перед нами на этот месяц Важны семейные вопросы, семейные дела По укреплению рода, по возрождению рода Например, если вы не общались с родственниками, с какими-то, да, возможно, в этом месяце вам дадут шанс наладить эти отношения. Для чего это надо? Если мы. У нас каждый родственник имеет свою как бы, нишу да, в родовой системе. И когда мы кого-то забываем, с кем-то не общаемся, прекращается течь, энергия правильно со всех. Вот дерево, представьте, да, допустим, что ну, вот оно питается от земли там соками. Соки идут по стволу ко всем ветвям. Если вы на одной из ветвей и не общаетесь там с кем-то из родственников на других ветвях, то вот этот сок, вот эта энергия, она, конечно, в одну вашу ветку да, будет заходить, но соединение как у дерева, как будто эта веточка отдельно от этого дерева да, будет, а остальные там питаются как бы вместе, да, а вы как-то отдельно. Но это не представишь... Вот в этом примере, конечно, как, как дерево не очень может быть удачный пример. Но бывает вот, что ветка оторвалась, она там держится на какой-то кожице, да, она уже полностью с деревом не связана, но все-таки она на этом дереве висит. Вот может быть так будет, да, лучше, как бы понятнее. И... Ну, потом подумаем какой-нибудь другой, другой более подходящий пример, да. В общем, если один из родственников учеркивается из нашей жизни, то мы полностью не получаем родовую энергию, мы не получаем возможностей в жизни своей, мы не выполняем родовую задачу. И здесь по этой карте задача именно восстановить все связи с родителями, с детьми, и с братьями, сестрами, укрепить свой род помогать детям внукам да вот что-то важное такое будет происходить какие события еще могут быть у кого-то свадьба рождение ребенка то что меняет нашу жизнь именно в семейном таком плане да кто-то может найти свое предназначение выполнить какую-то важную миссию задачу у каждого это по-своему иногда даже помощь какому-то своему родственнику да вот такая небольшая, для него может иметь огромное значение, а значит и для рода. А для вас, может быть, это совсем как бы не очень важно. Но вот какие-то важные события такие будут происходить. Давайте посмотрим по событиям. Через что вот эти вот изменения будут происходить. Итак, смотрите, карта Шут, карта Луна. Три старших аркана важные события. Причем шут, он говорит, что начинается новый этап в вашей жизни. Уже вторая карта, которая говорит о новом этапе. Как будто мы начинаем все с чистого листа. Возможно, кто-то захочет перейти на новую работу, заняться какой-то новой деятельностью или изменить э, свои привычки в жизни, да, режим дня, вот э, вообще там начать здоровый образ жизни, э, заниматься спортом или там помочь, допустим, новое, допустим, что, да, помочь, там, не знаю, детям купить недвижимость, да, и дети теперь будут жить по-другому. И у вас, если вы вместе жили, допустим, вы можете разъехаться там, и у вас начнется другая жизнь у детей. Почему я говорю про детей? Потому что шут – это карта детей, детская карта. Это могут быть... Вопросы детей очень важные. Или у детей может, могут важные события, перемены происходить. Ну и также по этой карте идут праздники. Это могут быть дни рождения, как раз, родственников, да, какие-то важные события, юбилеи. Это могут быть дни рождения ваших детей, ваших близких. Ну, вот такие. Могут, ну, это может быть и на работе, конечно, праздник. Мы на работе там еще посмотрим, какая карта. И карты советуют: начни что-то новое, рискни, да. Вот есть шанс изменить свою жизнь, измени ее. И вторая карта Луна, тоже старший аркан, она говорит, когда мы начинаем что-то новое, мы не видим сразу результата. У нас начинаются сомнения. Мы сделали шаг, допустим, мы уволились с работы, или мы там хотим начать новое направление, мы начинаем думать. А, что, а если у меня вдруг не получится, да, как это все будет, а смогу ли я, справлюсь ли я. И вот такие сомнения, страхи, переживания. Тем более, что мы не видим результата, мы еще не понимаем, насколько мы правильно сделали вот этот шаг или приняли какое-то решение. И вот такие сомнения, они могут быть. Это нормальный такой этап, когда мы начинаем что-то новое или когда начинается новая какая-то жизнь у нас. Мы все можем видеть в таких э, э, красках, непонятных, да, в тумане, как будто бы. У нас может быть искаженное такое восприятие вот окружающего мира, людей, событий. Поэтому по этой карте такой совет, что просто переждите это, это время, этот момент бывает у каждого, да, когда мы что-то начинаем, а, сомнений не избежать. Но постарайтесь их минимизировать. Каким образом? Либо соберите больше информации про то направление, которым вы хотите заняться, или про то, что вас беспокоит, либо просто дайте себе время и скажите, нужно просто тоже подождать, а в это время можно заняться, развитие своей интуиции, своих каких-то способностей. Потому что по этой карте очень хорошо заниматься именно духовным своим развитием, да, работать с подсознанием, с символами да, какими-то, может быть, поизучать эту тему. И тогда эта энергия будет направлена, направлена правильно, и она даст позитивные результаты. А по этой карте еще нужно обратить внимание на лунные фазы, новолуние, полнолуние, тем более что у нас затмение. Да? Вокруг именно этих событий около 20 чисел будут происходить вот какие-то важные, может быть, решения, важные события. И тройка мечей. Карта говорит, есть какие-то проблемы, которые надо решить. Есть какие-то ситуации, которые вас беспокоят. И в этом месяце может открыться какая-то правда. Вы как будто бы откроете глаза. Вот правильно вот эта карта говорит, спали проснитесь, да, что-то вас разбудит, и вы прямо увидите, что да, я живу не так, как надо, или я делаю не то, что нужно, и что я хочу это изменить. Ну, в любом плане может какая-то правда открыться, что-то вы узнаете, может, конечно, это вас расстроить или как-то вот удивить, что как так, почему я раньше этого не видел, почему я не замечал, почему я не подумал там о чем то да, заранее, не мог предполагать этого. Ну, она вызывает, вот эта карта, карта Луна, если вы правильно ее пройдете, займетесь своим развитием, вы просто увидите, что как можно решить ваши проблемы. Да? Эта карта говорит о том, что проблемы есть, их нужно решать. И одно из значений еще этой карты, да, это мы видим, что здесь изображено сердце. Здесь может у кого-то быть разочарование там, в партнере в своем, или у кого-то могут быть вопросы со здоровьем. Обратите внимание на сердечно на сердце на свою кровеносную систему на сосуды да потому что здесь могут быть проблемы если вас это, это волнует то обратите внимание пройдите там обследование какое-то да начните лечение или здоровый образ жизни для того чтобы улучшить вот свое здоровье давайте посмотрим по работе шестерка пентаклей Карта говорит о том, что в этом месяце возможность есть хорошо заработать, вы можете получить какие-то выплаты незапланированного плана, да? это может быть премия или это может быть э, помощь какая-то да, от организации, выплаты какие-то от государства. Это могут быть и кредиты, конечно, да, на работу на Если вы работаете на себя Это могут быть какие-то займы на то, чтобы развить свое дело Это могут быть одобрения банков на кредиты На, на то, чтобы взять, например, офис там в аренду И карта говорит, что вам нужна помощь в этом месяце да, Вы ее обязательно получите Здесь стоит, если с моральной точки зрения смотреть, здесь стоит вопрос, давайте брать, сколько вам дают люди или организации, да? сколько вы даете, отвечаете ли вы за ту работу, которую вы на себя берете, выполняете ли вы ее в полной мере, отрабатываете ли вы, как говорится, свою зарплату. И здесь есть такая, как сказать, это не опасность, это возможность, но это не назовешь возможности, вы просто можете, вот когда вам помогают, вы можете впасть в зависимость от кого-то, или от какой-то организации, или от каких-то людей, которые вам помогают. Оказали вам услугу, да, и вы как бы должны человеку. Дали вам денег, да, и вы должны их отдать с процентами. Вот здесь смотрите, надо ли вам это. И а, если вы в ситуации, когда вы просите, когда у вас не хватает средств на развитие, на что-то, да, на работе, или вы просите там зарплату. Подумайте, если вас это не устраивает, может быть, надо как раз найти другую работу. Или э, вот эти люди, которые просят, да, они дошли, довели себя до этой точки сами. В какой вы позиции, да, вы дающий э, зарплату, да, или вы просящий. Вы э, помогаете людям или, наоборот, просите от кого-то помощи? Здесь видите, изображены весы. Все должно быть по справедливости, все э, должны работать, все должны получать. И если есть возможность помогать в общем баланс надо даст такой создать сколько я беру от мира сколько я даю миру ага, так давайте посмотрим и еще забыла сказать что справедливое распределение если вы даете зарплату людям это должно быть справедливо да в соответствии с, с тем насколько человек хорошо там допустим работает и а, по отношениям, Паш Пентакли Карта новых тоже каких-то начинаний, новых каких-то возможностей. Это может касаться как раз финансовой сферы или, или сферы детей. Чему-то <coughs> чему нужно научиться. Возможно, нужно научиться работать с финансами, вкладывать деньги, сохранять их, тратить. Вот на эту тему нужно подумать. Финансовые вопросы очень важны. И обучение. Могут прийти какие-то новости именно о возможностях, да, вам могут вот эта информация, которая у нас была как в задачах, да, которая может изменить жизнь, вот как раз она может прийти по семье, по отношениям, по роду, по детям, и это дает вам новые возможности. Кто-то получит небольшие суммы денег в этом месяце, да, дополнительные, или из-за того, что вы чему-то обучились или что-то, сделали или вы будете помогать допустим своим детям финансово да или, или какими-то ресурсами совет по этой карте что какие-то возможности если будут приходить то обязательно нужно ими воспользоваться повышайте свои как сказать уровень своей жизни финансовый свой уровень и думайте как можете улучшить ситуацию финансовую Давайте посмотрим теперь э, Таро трансерфинга, да, Вам выпала карта Шестерка Внешнего Намерения. Взлом Стереотипов. И эта карта говорит о том, что если вам внушает, что ваши возможности чем-то ограничены, то не верьте. Карта говорит о том, что если вы не хотите жить, э, как все, как серая масса, да, у вас такая задача, что вот вы уже просыпаетесь, вы как бы видите, что я не хочу так жить, да, то вы можете спокойно э, выйти вот из этой ситуации, да, вы можете добиться, карта говорит вообще вы можете добиться всего, чего только пожелаете. Карта говорит, что если вы искренне поверите, что достойны своей мечты, да, позволите себе иметь то чего очень сильно хотите и всей душой то вы это обязательно получите вот дорогие дела смотрите какой шикарный расклад да когда у нас задача месяца принять важное решение изменить свою жизнь решить какие-то родовые задачи, когда нам дает, открывается вот новая дорога и новые шансы. Да, это, конечно, всегда проходит с какими-то сомнениями, с какими-то, с решением каких-то проблем. Но смотрите, по работе-то у нас карта хорошая, финансовая карта, да. К нам идет помощь. Мы можем здесь всего добиться. Мы можем получить то, что мы хотим. И Здесь нам вот просто все, весь мир как бы помогает, все люди окружающие помогают. И дома, на работе, да, у нас тоже финансовая карта. Значит, финансовые вопросы у нас, видите, стоят как бы очень важными в приоритете. Вопросы детей, две детские карты, да, занимайтесь с детьми, внуками, да, если есть у вас внуки. И учитесь обращаться с деньгами, учитесь экономить правильно, да, учитесь вкладывать, учитесь приумножать, и тогда это изменит всю вашу жизнь, это изменит жизнь, возможно, ваших детей, и вы начнете новый этап в своей жизни, очень важный, очень значительный, да, не только для вас, но и для вашего рода. Дорогие друзья, я желаю всем нам делом удачи, чтобы мы вот эту задачу свою по изменению жизни э, выполнили, да, насмелились, приняли какое-то важное решение и потом получили очень хорошие результаты. Итак, дорогие девы, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями этим видео, ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас откликается расклад, как он, вам проиг... как он у вас проигрывается. И до новых встреч, до свидания.